Приветствую вас! Представлюсь, меня зовут Андрей Бутин, я интернет-предприниматель и максимально и кратко расскажу тебе о сути бизнеса с немецкой компанией LR Helsinki. Знаете, в принципе, наш бизнес LR предполагает такую передачу очень ценной и полезной информации, которая могла бы быть полезной людям, и я лично очень люблю помогать. И я выбрал для себя такое дело, которое действительно нацелено именно на помощь. И причем этот бизнес по сути простой и уникальный где можно зарабатывать очень хорошие и приличные деньги, и при этом помогать людям, осуществлять свои мечты, поправлять свое здоровье, выглядеть красиво, чувствовать себя лучше, преуспевать в личностном развитии, путешествовать вместе с компанией, садиться за руль своего нового автомобиля. И наша компания создала такой бизнес, компания называется LR Health Beauty, с помощью которой можно действительно улучшить жизнь людей. Но, конечно, в первую очередь, это улучшить качество жизни своей семьи. И что же мы делаем? Компания ЛР, как все здесь происходит, компания ЛР создала готовый бизнес. Компания ЛР сама производит продукт в сфере красоты и здоровья. На своем заводе в Германии, в городе Аллене, компания сотрудничает со звездами, со звездами кино, мира моды, спорта, топ-моделей. И в нашей приятеле такие звезды, как Брюс Уиллис, так и его супруга Эмма Уиллис, тоже имеют линейку своей парфюмерии. Это не один-два. И все наши ароматы собраны в такой уникальный набор, такой мини-бутик, где в не... мини-исполнение, которое можно бесплатно попробовать и выбрать свой неповторимый аромат. И это все производит компания LR. Я у него уже говорю об линейке по за кожей и IT. Я не буду говорить о продуктах для здоровья, для правильного питания. Все это есть в нашем ассортименте. И это то, без чего ни одна семья не обходится. И согласитесь. Мы покупаем средства гигиены, мы не можем не умываться и не чистить зубы. Правда? Вы, наверное, пользуетесь парфюмерией. Вы наверняка думаете о своем здоровье. То есть это витамины, это минералы, это может быть омега-3, жирные кислоты, которые архиполезно как деткам, женщинам, так и мужчинам, для хорошей работы нашего головного мозга, для сердечно-сосудистой системы, для нашего с вами долголетия. Скажу вам честно, это очень серьезные продукты. Разбор этих и других продуктов, компании, и также отзывы по применению этих и других продуктов, вы можете посмотреть здесь, на нашем канале, в YouTube, в Жизнь Телила Стиль. Проходите, смотрите. Или здесь нажать на рекомендованные, также можете посмотреть. Компания LR производит это все на собственном заводе в Германии. Это более 800 номерами продуктов. Последним на спросу в сфере красоты и здоровья. И по сути компания обеспечивает нас всеми необходимыми инструментами и условия для ведения и построения бизнеса. То есть это готовое, отлаженное, проверенное временем, а это более 30 лет на рынке Европы, бизнес-система под ключ. Смотрите, любой бизнес это продажи, продажи продуктов или предоставление услуг. Продукт, который нужен людям каждый день. И любой продукт это кровь любого бизнеса. И мы покрываем все потребности, связанные сфере красоты и здоровья. И имеются все необходимые сертификаты качества и происхождения, которые подтверждены именитыми международными институтами сертификации. 19 авторских патентов. Европейские награды за лучшие инвенционные продукты во всем мире. Немецкая качество заслуживает уважения и очень ценится. И всей этой продукцией мы и так пользуемся каждый день. Ходя в магазин и закрываем свои те или иные потребности. И вам не нужно менять свои привычки. У нас есть разная линейка продуктов. Это и функциональное питание. Супы, все для здоровья. Это питьевый гель алоэ вера, который содержит более 200 питательных компонентов, которые очищают наш с вами организм от шлаков и токсинов. Это комплекс минералов и витаминов. Специальный код для всей семьи. Это средства личной гигиены на основе алоэ вера. Для сохранения своей молодости. Это бьюти гаджеты для очистки и омоложения кожи и маски. Крема. Парфюмеры для настроения. Это 36 ароматов. Есть из чего выбрать. стойкий, которые содержат более 20 ароматических масел для красоты это декоративная косметика класса шанель Диор, но только два раза дешевле и мне как потребителю было интересно так или нет как заверяет компания что те или иные продукты смогут мне помочь в тех или иных моих случаях потому что они созданы в натуральных компонентов и честно могу сказать что результата по их применению эти продукты я остался доволен. Мне просто перестали кровоточить мои десна. Прошел псориаз, который я мучился долгий. улучшил кровяное мое давление. Конечно, прошла аллергия. И что же делает мы, партнеры компании АЛЭК? Что мы можем вам предложить и окружающим вокруг нас людям? Я думаю, если сейчас данное видео смотрит мужчины и думают себе, так да, это косметик, это только для женщин, мне это не подойдет. И смотри, учитывая нашу с вами современность и реальность, и уже разделять женщин. И мужчин не стоит. Потому что, как мне кажется, то каждого интересует здоровье, долголетие, хорошее самочувствие, классный новенький автомобиль и, конечно, доход. Конечно, бывает, как и мужчинам нужен небольшой дополнительный доход, так и женщинам. Если вы, друг, как пример, в декрете с малышом, я вас поздравляю, я лично начал совмещать с работой по найму. И, Как говорится, лишние денежки в семье не помеха. Скажу вам так, этот бизнес подходит как мужчинам, так и женщинам. И что же мы можем сделать, чтобы вы зарабатывали в компании ЛЭРа, и при этом не бросая то, чем вы на данный момент заняты вообще в жизни. Может быть вы домохозяйка, может быть вы студент, а кто-то на данный момент предприниматель, а кто-то на данный момент имеет свою постоянную работу. И у каждого есть свои какие-то свои мечты, которые, наверное, не достичь, если, конечно, нового ничего не предпринимать. Я думаю, что вы согласитесь со мной. Или нет? А давайте сделаем так. Вы оставите свои комментарии под этим роликом, согласны вы с этим или нет. То мы можем жить всей своей жизнью еще год, пять, десять. Если ничего не поменять, то, скорее всего, наша жизнь будет выглядеть точно так же. Но если мы хотим перемен, если мы хотим жить в более классных, ну, например, условиях, большой квартиры, у вас маленькая сейчас квартира, или в собственном доме, или ездить на новеньком автомобиле, или поехать с семьей отдыхать на море, не в три звезды, или не в раз в год, а в лучший отель, в пятизвездочный, и на тот, который курорт, который вы мечтали. И у вас, и у нас у всех нормальных людей есть и мечты. Разные, да, есть к чему стремиться. И тогда вам нужно сделать то, что вы не делали до этого. Компания ЛР предлагает нам партнерство. То есть сама компания все это делает до этого. Это как в традиционном бизнесе. Товар производит, сертифицирует, логистику организовывает. Доставка, горячая линия. Пробные образцы продуктов, готовый рекламный материал и так далее. Абсолютно все делает компания ЛР. Делает абсолютно все. То, что делает сам традиционный предприниматель. И я знаю, о чем говорю, так как я это все практически все делал сам. Так как первый свой бизнес был по пошиву одежды. И при этом, что этим бизнесом меня никто не обучал, где я набивал свои шишки, которые столь мне очень дорого. И этот бизнес постоянно требовал новых влияния денег. Это и аренда помещения, и аренда оборудования, зарплаты сотрудников, реализация продукции, логистика и так далее. Его пришлось закрыть. Следующий мой бизнес-проект, это по выращиванию рыбы. И опять, я об этом бизнесе знал только поверхность, и его тоже пришлось закрыть. И конечно, еще себя пробовал в сельском хозяйстве и так далее. И вот смотрите, любой бизнес требует постоянного новых вливания денег. А если еще нет связи и опыта, то вообще здесь нечего говорить. Здесь у нас... Готовый бизнес, а не стартап какой-то там. А готовый проверенный бизнес 30-летия в Европе и 8 лет на рынке Украины. Где обо всем заботится сама компания АЛР. Но чтобы там зарабатывать деньги, нам надо продвигать продукцию, продвигать идею такого заработка. Рассказывают любви АЛР, то есть искать тех людей, которые интересны вот эти самые понятия и ценности: это здоровье, красота, хорошее самочувствие, достаток, машины, путешествия. Все это нужно людям в наше время. И компания есть такой инструмент, это как маркетинг план. И многие производители они просто проплачивают рекламу, продают свои товары в обычных там супермаркетах, в розницу так называется. Мы их постоянно видим на полках наших магазинах, там АТБ, Метро, Ашан, Сельпо и так далее. Аптеки, это мы говорим если о витаминах. Магазины питания, если мы говорим о питании. Магазины косметично-парфюмерные, то есть в розницу. Компания ЛР не тратит эти огромные суммы денег на рекламу, не выставляет свой продукт в розничных магазинах, в аптеках и так далее. И где, как, кстати, очень легко нарваться на подделку. Плюс к этому еще не сертифицированный продукт, где очень легко можно купить в три дорого подделку именитого бренда парфюма. Согласитесь, все эти наши продукты перед тем, как попасть в руки к нам, потребителю, проходят обязательную 100% сертификацию. А по-другому просто нельзя, они просто не попадут в наши страны. Пометка сделана в Германии и только из лучшего серия, который подтверждено проверено временем. Если говорить примерно о парфюме, то стойкие ароматы, которые раскрываются тремя нотами, это высший уровень парфюмерии. Как для мужчин, так и для женщин. Это подтверждено Международной ассоциации ВКФ, в которой присутствуют только топ-парфюмерные бренды, такие как Dior, Chanel, Жеванжи и так далее. И это мы все, конечно, покупаем, как и наши прекрасные, горячо любимые женщины, которые этого надо намного больше, чем нам, мужчинам. Магазины по привычке. Так вот, компания ЛР предлагает нам приобретать напрямую от самого производителя и приобретать весь ассортимент продукции со скидкой. И скидки очень приличные, порядка 30%. И здесь хочу заметить, что именно скидки, они как наше большинство розничных магазинов, балуются там, сначала искусственно завышают цену, а потом делают скидку, и все рады, что купили дешевле. А на самом деле не так. Плюс к этому, стоимость продукта, вместо того, чтобы компания проплачивает рекламу, проплачивает за реализацию ее через розничные магазины, то в продукт уже входит выплаты по маркетингу плану. То есть, это как умные покупки. Вы покупаете те же самые привычные товары, но компания нам возвращает такой себе кэшбэк. И мало того, когда мы рассказываем об этом своему окружению, то есть, что есть такая замечательная продукция из Германии, что здесь есть возможность неплохо зарабатывать, и как нам будут, к нам будут подключаться люди, и у нас будет своя сеть потребителей. Из оборота всей нашей сети, потребители компания будет нам каждый месяц выплачивать нам с вами вознаграждение. Это примерно 5-10% от нашего всего оборота. Возьмем как примеру, Делает ваша группа, к примеру, 100 тысяч оборотов в месяц. И 10 тысяч вам лично вы будете получать. Делает 200 и ваши 200 тысяч плюс автомобиль от компании с этого уровня бесплатно. Там хлопоты техобслуживания, резины и так далее. Страховка, это берет на себя компания. Ваши затраты – это топливо, ну и, конечно, штрафы по ДД, если вы вдруг нарушили. Также уже на этом уровне бесплатная поездка завод, на завод в Германию и плюс путешествие за счет компании. И ваша группа растет, делает миллион оборотов в месяц, и ваши законы 100 тысяч. Это не какие-то там абстрактные суммы, это реальные суммы, которые получают партнеры, десятки тысяч партнеров, как у нас в Украине, так и в России, в Казахстане которые уже зарабатывают свои деньги, и суммы там разные. Это все зависит, конечно, от ваших амбиций. Здесь просто потолка нет. Если мы говорим об заработке именно у нас, в нашей стране, в Украине, то это 10, и 20 тысяч, и 100 тысяч, и есть уже 300 тысяч гривен ежемесячно. И компания просто не дает нам меньше зарабатывать. Вы просто молодцы. Вы досмотрели до этого момента. И я готов с вами поделиться следующим видео где я уже раскрываю, как и сколько вы можете зарабатывать здесь. И ключевой вопрос, это как? Мы здесь не бегаем там с каталогами, с баночками, не пристаем к людям, мы только работаем заинтересованными. Весь свой бизнес мы строим исключительно через интернет. Я вам приоткрою немного свой авторский метод из своего курса MLM на, на автомате 3.0, где партнеры из банекоманды им пользуются абсолютно бесплатно. Для этого перейдите ниже под, под этим видео по ссылочке, напишите буквально до слова «хочу больше», где мы с вами встретимся уже во втором видео, где я раскрою детали. Так что желаю вам сделать правильный выбор, желаю вам успехов, достатка вам и вашей семье. Присоединяйтесь в нашей дружной команде и мы вам поможем разобраться достичь вашей мечты. И до встречи в следующем видео.